Обращаться к услугам дизайнера, чтобы сотворить 3D-визуализацию проект или самостоятельно начинать эту работу. И просьба задавать какие-то интересующие вас вопросы, попытаюсь на них ответить со своих позиций. Тема, в принципе, много освещаемая в разных источниках и однозначных ответов на нее нет как я уже сказала, она звучит с дизайнером или без, мы делаем свой будущий ремонт. Извечный вопрос. И скорее это рассуждение о том, как спокойнее делать, как комфортнее делать ремонт, чтобы этот ремонт не превратился во что-то рутинное, тяжелое, а произошел в достаточно спокойной атмосфере, с предполагаемым бюджетом, и поменьше времени можно было потратить на это. И каким образом делать этот ремонт? Хочется, может быть, сегодня вот эту дилемму о том, что дизайнер это дорого, это трудоемко, это трата сил. С дизайнером столько же ошибок, сколько и без дизайнера. То есть вот на эту тему давайте порассуждаем вместе и решим. Вообще, если говорить о всем процессе строительства, то его можно разбить на несколько этапов. Это предварительное обсуждение, идея, концепция, планировка, визуализация, строительные чертежи, закупка и, наконец, стройка. Если, сразу скажу, что если однозначно ответить с дизайнером или без, это невозможно. Я бы сказала, что это достаточно субъективный момент. Я считаю, что если квартира достаточно маленькая, и вы знаете, что конкретно вы там хотите, если вы четко предполагаете, что вы будете делать в этой квартире, это квартира для отдыха, или вы мне будете еще и работать, вы знаете, какое количество народа будет проживать в этой квартире, то вы прекрасно справитесь с ремонтом, потому что у вас не появится таких более обширных задач, таких как стилистика интерьера. Возможно, вам нет такой необходимости обладать каким-то визуальным мышлением в данном случае, потому что функция она в данном вопросе на первом плане. А когда э, строительный объект становится больше, когда это уже квартира многокомнатная, или когда это многоэтажный коттедж, и когда это огромный участок, здесь возникает масса вопросов. И, в принципе, безусловно, вы справитесь с этим, но э, на это потребуется очень большое количество времени. Вы Благо сейчас есть масса источников, то есть можно обратиться к интернету, можно почитать какие-то журналы, посмотреть массу, массу передач, да, и, казалось бы, вы начнете определяться, но вам по мере насматриваемости по этому вопросу будет нравиться все больше и больше, и тем, и тем больше сомнений у вас появится, как обычно это бывает. И в этом вопросе как раз дизайнер скорее поможет собрать воедино все эти вопросы и дать ответ на них. Потому что из опыта исходя, а опыт он не одного года и, наверное, уже десятки лет любимой работы, и уже как-то можно сделать какие-то определенные выводы, статистически даже, как это получается. И, в общем, если вы самостоятельно начали делать этот ремонт, вы э, что сделаете? Сначала отберете понравившиеся какие-то интерьеры, э, будете задаваться вопросом, подойдет ли это вам лично. Э, и гнаться за трендами и мнением окружающих, в принципе, нет необходимости в этом вопросе. Это самая важная рекомендация. Нужно чувствовать себя, э, просто сесть, подумать и осознать, что хочется. И даже если вы уже с этим совсем определились, настанет вопрос строительства. Нужно будет найти строителя. И когда вы придете и скажете, сколько будет стоить мой проект, когда мы с дизайнером начнем проект эту тему обсуждать. сейчас расскажу вам, какие стадии бывают. А так получается, что Строитель скажет «от» и «до». И такой ответ в плане эквивалента цены вас, безусловно, не устроит. То есть вам захочется конкретики, и сюрпризы будут бесконечными в процессе. То есть сначала вам будет названа одна цена, а потом она из-за каких-то нюансов бесконечных, поскольку вы в процессе тоже будете сомневаться по мере того, насколько вы вникаете. Потому что эта тема многогранная, интересная и интересная. На рынке и в мире дизайна столько всего интересного, что, безусловно, сомнения будут. Если же попытаться подключить дизайнера, какие вопросы возникают? Ну, во-первых, вот как бы вы, как вы будете искать, вообще у кого-то есть дизайнер? Сотрудничали ли, работали вот у студии сейчас у присутствующих? Нет? Есть опыт, да, вообще нет пока. То есть вы как раз-таки вот э, э, в процессе поиска, потому что есть что ремонтировать, да? Всегда есть что ремонтировать. Все в процессе строительства. Ясно. Ясно. Это хорошо. Вот тогда такой момент, что мое личное ощущение, что какого дизайнера выбрать? Молодого, пылкого, горячего. Или с опытом, с холодным рассудком, либо это разбрендированный какой-то архитектор, дизайнер, либо это фирма. Сейчас на каждом углу у нас да, рынок перенасыщен не только в сфере ремонта, строительства, но и на начальной стадии проектного анализа, дизайна. И везде и всюду есть студии дизайна. Как узнать? Конечно, можно наводить справки в интернете, читать про это все. Но это не наш случай. Скорее всего, работает сарафанное радио. Лучше всего это рекомендация друзей, знакомых, коллег, где вы придете и посмотрите этот интерьер, ощупаете руками. Ведь есть такое понятие, как дизайнерский ремонт. То есть, мне кажется, безошибочно, да, заходя в какой-то магазин, даже вот в пространстве магазина мы сейчас находимся, казалось бы, обычный шоу-рум дверей. Но... А, да, кстати, вот в свою все шоурумы «Волковец» делает один дизайнер, Глен Вот Он работает именно в компании «Волковец». Причем все шоурумы выполнены в одном стиле, они все разные. Вот это помещение, когда мы брали, мы здесь открылись три месяца назад, шоурум открылся. Там мы помещение, здесь было совершенно другое. Это тоже был магазин дверей, тут он был перестроен, тут он, мы все снесли, что здесь было. И делали новый дизайн полностью. Вот этот дизайн, все, и все двери, все они, то есть все, что мы за, заехали в наш магазин, который находится в Ченышевском, на улице Ченышевского, 188, то там вот, в принципе в том в таком же стиле сделан магазин, все то же самое. То есть это и как бы в принципе, я думаю, что на данный момент у волковца, ну и Софии еще. Они поддерживают за теорию. То есть они все магазины, все в одном стиле по всей стране. Сейчас город начал этим заниматься. Первый магазин, они сейчас скрывается в новом стиле. То есть вот тоже пошли по этому такому направлению. Есть, у вас есть бренд -бук. У нас вот, очень фирменный стиль, бренд. Очень-очень жестко за этим следят. А вы чем занимаетесь, если не я как часто идут. Ясно. Просто я каждый раз, когда мы меняли помещение, как я занималась ремонтом по бренд боку Ну, кроме домашнего ремонта. Поэтому я могу представить, что такое ремонтирование. И, да, да. и сколько и здесь без надзора и без сторонних экспертов просто не обойтись. Не обойтись. Начиная с планировки, да, то есть здесь были совершенно другие перегородки, разрабатывается определенного рода сценарий. Осуществляется как какой-то тест, тестирование, как и в квартире, в коттедже. Одни и те же принципы, подход. То есть нужно проанализировать со всех ракурсов то, для чего это помещение. И возникает масса абсолютно разнонаправленных идей. Это еще даже на стадии планировки. Еще не доходя до стадии идеи, концепции, стилевого образования и так далее, интерьеры То есть вопросов достаточно. И вот э, э, существует такой миф, что дизайнер – это дорого, равно полету в космос. Это далеко не так. Наконец-то пошел на этой табличке, которая иллюстрирует как раз таки, ну, допустим, дизайнер. И э, настолько сейчас все продумано и показано, что не обязательно э, брать весь проект. Ну Вот мы видим, что есть проект VIP, не обязательно брать его. Есть проект Live. Э, Какие-то разные э, стили э, проектирования, которые вам предлагаются. То есть, вы можете абсолютно спокойно э, привлечь дизайнера в виде консультаций. Э, можете э, заказать просто планы, планировки помещений. Э, вкус приходит во время еды. Вы сами поймете, что дальше вам захочется понять, как в этом объеме все это встанет и э, появится. Э, в принципе, можно, если говорить не об объеме, там, где ставится, а здесь нет... Нет, там, где ставится, а здесь... Ну, ничего страшного. В общем, есть такая прекрасная вещь, как макет. Его в принципе, можно создать и самостоятельно, и с дизайнером. Просто те макеты, которые создадут дизайнеры, стилистические макеты, сейчас вы поймете то, о чем мы говорим, это будет просто картинка с подобранной мебелью, элементами материалов стен, обоями, декоративных покрытий, потолка, светильников, абсолютно всех элементов, которые могут появиться в нашем интерьере. Также, Будет предложена колористическая разработка, и уже какое-то понимание того, что хочется, оно появится. Это обязательная часть того, что нужно делать, потому что самостоятельно без этих моментов делать, начинать мысли какие-то о ремонте нереально. Вот этот коллаж, да, о котором я говорю. То есть это прям такая услуга, то есть, который, который, без проблем сделает каждый дизайнер, начинающий студент, не обязательно какой-то разбрендированный дизайнер. То есть мы так же, как и вы, начинаем работу с анализа помещения, что подходит, и самостоятельно ли вы работаете или с дизайнером. Мы с вами, например, приступили к работе, мы всегда просим создать нам техническое задание в котором вы прям пропишете и приложите те аналоги, те э, какие-то интерьеры, какие-то кусочки, какая-то тумба, какой-то, я не знаю, стул интересный, э, то, что вам просто нравится. И таким образом мы начнем понимать, что мы хотим. Может быть, это будет несколько абсолютно разных стилевых направлений. Э, э, если самостоятельно э, пытаться скомбинировать все эти вещи – на это нужен определенный запас знаний и э, определенный вкус. Здесь уже сложнее. Поэтому, если вам интересно, я расскажу какие-то определенные принципы, какие-то определенные лайфхаки, которые работают всегда в интерьере, в дизайне. Но э, они достаточно широко распространены и, наверное, неоднократно рассказаны дизайнерами приличных беседах с заказчиками. Поэтому это просто такой дежурный вариант. А если же вам захочется э, получить визуализацию, то это уже будет более углубленный проект, э, в котором уже будет присутствовать живая визуализация вашего интерьера. Просто для примера я сейчас текущую квартиру вот на Дзержинского э, предлагаю, представляю, рассмотреть и на примере нее какие-то... Полезные советы, полезные моменты, если это интересно обсудить. Вы вообще, может быть, зададите сначала вопросы, какие которые вас интересуют вот, в плане дизайна, в плане общения с архитектором, с дизайнером. Может быть, я более полезно вам расскажу сейчас о том... Давайте. Просто сейчас объясню. Понимаете, вот, вы все правильно говорите о том, что когда ты начинаешь ремонт, ты влазишь в интернет, ищешь какие-то интересные идеи, функциональные, там, цве цвет, там, какие-то это. Но, э, простите, я всегда говорю, в нашей деревне можно нарисовать все, что угодно, попробуй это найти. И только да. очень человек, который глубоко в этой теме понимает, где можно по доступной цене эти вещи приобрести. Конечно, конечно. И когда мы рисуем, мы сразу уже... В нашей атмосфере а эти, мы сразу же предлагаем именно, причем не один вариант. Мы предполагаем несколько. Моя идея, мой лозунг, я всегда говорю, бюджет не зависит. Уровень квартиры, уровень подачи интерьера, он не зависит от бюджета. Это мое глубокое убеждение. И правильно вы говорите, в нашем родном Саратове это очень хорошо работает, потому что очень сложно предугадать. Проект дает очень хороший процент, безошибочный расчета вот этого всего. Когда мы на руках имеем проект, в котором есть планы, разрезы и все чертежи, строители с погрешностью в 10% оценивают ремонт. И вы уже видите эту цифру, безусловно. И эти 10% они очень незначительны. Если, то есть мы меняем элементы дизайна абсолютно свободно. Сейчас колоссальное количество фабрик и производителей, все это можно сделать. Хорошо. все развиваются очень, следят за тенденциями, стараются предложить разные стилевые направления. А количество стилей, да, это вообще бесконечное множество просто. Это не десятки, не сотни. Есть какие-то основные, и надо для себя вот тоже понять, в, каким, в каком направлении двигаться в первую очередь. И как раз таки вот к вопросу ценообразования, стиль, тоже очень важный момент. Ну, знаете, наверное, что минимализм, казалось бы, минимум деталей, но это считается одним, хотя и считается считаются одним из самых дорогих стилей. Не классика, не какие-то барочные арт-деко ар интерьеры. Вот это, кстати, интерьер скорее в стиле но квартира современная. И что еще очень важно – я всегда говорю о том, что пространство диктует зачастую стиль, не только планировку. Да, у нас есть определенные водные, но каждое пространство, то есть вот в данном интерьере сразу видно, что высота потолка 3 с лишним метра. Но это в данном варианте, и ты уже не знаешь, ты уже привык к определенным стереотипам. Сейчас все наши многоэтажки имеют высоту потолков 2,6-2,5 метра. То есть там уже так не сделаешь вот эти вот перепады которые работают в определенных стилях вот эти огромные люстры которые уже не повесить при потолке два с половиной метра очень важный момент вы все видите вот двери обратите внимание очень важный на сегодняшний момент вопрос а высота то есть если раньше были полотна дверей два метра Сейчас типовым решением практически в той же цене, да, Денис? Да, То есть два, два стула. Дальше да, вот у нас двери все здесь. Вот здесь представлены два двадцать двери. То есть сейчас уже меньше сейчас проем увеличивается. Сейчас... Вот эти вот пропорциональные отношения, они несколько изменились, потому что мы э, кто-то устает, кто-то наоборот хочет вернуться э, к тем стандартным высотам. Но вообще тенденция, вот, э, есть возможность вот этого вот увеличения. То есть вот здесь тоже при трех с лишним метрах высота дверей 2,30. Это не стандарт, а это плюсом процентов 20 где-то да, по любой. От разных фабрик, но, но мы сейчас, сейчас делаем по два пятьдесят. На то есть до потолка, вообще просто, очень много сейчас объектов, которые двери идут прям полностью в потолок. Но в потолок, да, знаете, да, если дверь в потолок, если мы ее откроем, недавно был на объекте такой случай, все сделали, все красиво, вот такой же, значит, дверь, вот представьте, она прям была потолок у нас, и, значит, приезжают мебельщики, померили, привозят шкаф, звонит заказчик и говорит, не могу его открыть. Почему? То есть уехали реально мебельщики. Они не открыли дверь. То есть там висит светильник, дверь под потолок, у шкафа. Не только. То есть это влечет за собой встроенную систему освещения. То есть все нужно предусмотреть. Все вот эти вот моменты, они тянутся по цепочке и все взаимосвязано в дизайне. Еще какой вот важный момент в, при проектировании. Допустим, что-то интересно хотела по ходу сказать Значит, по этим высотам по дверям так, вот стыки а основная мысль по поводу того что все взаимосвязано в ремонте допустим не обязательно покупать все вот казалось бы там начинаем ремонт и мы четко знаем, дизайнеры, архитекторы, на каком этапе все необходимо. То есть сантехника нужна, не, не сама сантехника в квартире, чтобы она каким-то образом, сам фаянс, очень хрупкий, бывали таких случаев, их много, это нужно аккуратно переносить из одной части в другую. То есть нужно просто знать габариты, нужно конкретно выбрать, и в России, и в Саратове тем более, нужно сразу же оплатить, но не нужно вести, допустим, это на объект. То есть нужно уже на начальной стадии знать, начинается все с сантехники, с электрики, и дальше мы движемся. То есть мы можем заменить, что самое простое, то что можно заменить, элементы мебели, диваны, столы, светильники, да? А вот э, э, сантехнику, электрику – это то, что основополагающее, основное, то, что всегда будет в нашей квартире, то, что лучше уже продумать изначально. И вот э, касательно, опять же, бюджета. Наверное, самый жиротрепещущий да, вопрос все равно. Все хотят наилучшим образом лучшего, но за меньшие деньги. Вот я говорю, все это всегда решаемо, обсуждаемо, и э, самостоятельно в море этой информации справиться невозможно. Можно, но э, сколько занимать в среднем ремонт? Значит, пусть это одна, двух или трехкомнатная квартира, вот по вашим ощущениям, самый короткий период времени, за который можно сделать ремонт. Три месяца. А, да а, вот просто у грязная вас квартира. да просто вот грязная квартира и нужно делать ремонт где-то два-три месяца казалось бы <плёк> да когда люди э, обращаются к теме поиска дизайнера и когда дизайнер им говорит что проект будет делаться я всегда говорю месяц это самый минимум месяц полтора два это действительно так и люди думают нет, это не мой вариант. Я сейчас это я что потеряю эти полтора месяца? Это заблуждение. По факту оказывается так, что вы что строители вошли в вашу квартиру и говорят вам, значит, все, мы не, мы не можем делать. Помимо планировки, нужна сантехника и все-все элементы последовательно. Вы не можете их дать, потому что вы начинаете осознавать, и это нереально. То есть вы теряете уже не полтора месяца, а реально вы теряете 3-5 месяцев. И ваш ремонт превращается где-то в 6 месяцев в год. Это прямо однозначно. Даже если вы предполагаете свободное время и готовы, как показывает практика, Каждый выходной проводить в магазинах, а это прям однозначно нужно делать, строители звонят вам каждый день. Без проекта это однозначно. То есть с проектом строители звонят где-то раз в 2-3 дня. Мы стараемся лимитировать. Самый удобный вариант, чтобы сэкономить ваше наше время, то есть либо мы самостоятельно ведем авторский надзор, это вообще отдельная позиция, это вот вид в VIP проекте, это есть. Можно это все на отдельной части разбить, нужно, не нужно, может быть. Когда есть проект, абсолютно четкий, когда строители увидели этот проект, осознали, дали вам цифру, в принципе, вполне возможно, что они справятся. Можно дизайнерам и не вызывать. В принципе, абсолютно реальный вариант, все получится. Но если без проекта, то это практически нереально. Значит, очень удобно, когда мы говорим, что мы раз в неделю или раз в два недели проводим такую вот планерочку настройки, И там мы обсуждаем текущие вопросы. Вот это вот самый удобный такой вариант, который удобен. И вы курируете, и видите, что за эту неделю, за полторы произошло настройки. Все движется своим чередом. Достаточно все так... Своими этапами, то есть важна последовательность этапов. Это вы, наверное, ну, как вы знаете, нельзя начать что-то раньше, что-то позже. Ну вот какие сейчас интересные элементы появились? То, что декор, то, на что всегда не хватает средств, это как бы финишная стадия, вот это то, о чем мы всегда считаем своим долгом предупредить заказчика. Оставьте, пожалуйста, на какие-то элементы. Что я называю декором? Это плентуса в первую очередь. И вы, наверное, знаете, что сейчас в каждой коллекции дверей есть свои родные плентуса. Знали? Нет? То есть... Вот они у нас. они у нас. представлены. а так они Видите, у нас здесь стоят при том, что у нас все цветное, все цветные пол у нас вообще, скажем, такое под старинное дерево принцип, но здесь стоит белый. И так смотрится, ну, достаточно интересно. А с чем должно сочетаться со стенами? И вот! А, вот нет, видите, у нас вообще не сочетается. Ну, грубо так, скажем, со стенами, но у нас и некоторые стены темные, и это смотрится интересно. Так, ну, не голос, цвета, нет, ну, нет определенного. определенного решения. Нет, это то, что или дизайнер вам, или как вы себя чувствуете. Но если, например, белый принцип ставит, то, честно говоря, вот я все поставил весь белый принцип. У меня разные стены в разных комнатах, разные там напольные покрытия везде. Но принцип во всей квартире он белый. Один объединяющий. Абсолютно разные решения. То есть, казалось бы, такой маленький вопрос, очень вообще интересная и важная вещь. И моя личная рекомендация, что если вопрос бюджета стоит, то лучше, как все думают, надо купить дорогой пол и купить дешевый плинтус. Полностью с этим не согласна. То есть, скорее, лучше купить более бюджетный вариант пола и подобрать плинтус там, дверя, к примеру. Сейчас есть разные материалы. Сейчас появились вообще алюминиевые плентуса. Очень интересная вещь. Прям металлические, красивые элементы. Да. В унисон вот этим нашим ручкам алюминиевым ржавейки, бронз. Но именно алюминиевые плентуса. Очень красивые, очень эффектные. Они в общественные помещения не идут. А вот в квартиры, коттеджи это очень интересный, хай-течный, стилевой. Э... Думаю, на слайд, хорошо, хорошо. Вот, поэтому еще такой интересный момент. Кто-то обратил внимание, что есть разная высота, да? Раньше вообще был плинтус только 6, казалось бы, такая мелочь. Но это настолько важный момент в каждом стиле. То есть, это я вам привожу просто самый элементарный пример. Да, да, если плинтусу подойти у нас в салоне, у нас паркет, у нас есть салон, у нас представлено... Ну, порядка трехсот видов плинтуса. Да, это просто 300. Да. И даже, даже спонированных, и если подойти к окрашенным, которые красится, там по-моему, около 40 видов разной высоты, разной формы, с разными ставками. Ну, вообще, полет фантазии безграничный. Причем можно сделать плинтус любого цвета под любое покрытие. Причем в российские фабрики московские, ну, кто занимается чисто плинтусами, изготавливает. После того доходить, заказчик берет кусок плитки, мы отправляем его на фабрику, через две недели начинается выкрас в этот цвет, и приходит в цвет плитки выкрашенный плинтус. То есть, там, вообще, то есть, это вообще возможно все что угодно. Ну вот логичнее, что когда ты дома, чем выше плинтус, тем ты делая влажную уборку стены. Если ты прикасаешься к стенам, их больше, да, обои вообще как бы сразу приходят в негодность, ну, в большей степени. Декоративные покрытия меньше, то есть у них там до 100 циклов уборки существует. Я говорю сейчас, первый аспект именно функциональный. То есть, во-первых, высший плинтус, он логически функциональный, но еще он и интереснее смотрится. Но дальше опять все зависит от высот комнат, помещений, коттеджа, квартиры. То есть, вот в данном случае вот эти 3 метра, здесь э, плинтус, там, самый максимальный, вот здесь его, его даже не представлен он порядка 15 сантиметров, свободно может присутствовать. А стандартный высот 2,50? Вот 2,50, вот ваш цвет. Если вы сделаете при высоте 2,50 плинтус как раньше цвет пола, допустим, то у вас высота еще больше уменьшится. Это уже доказано, проверено э, смежными специалистами в разных сферах, там, начиная психологов, включая философа, что она вылечит на другую цель? А, в каждом случае по-разному. Если мы делаем с вами темные двери, мы можем привязаться непосредственно к цвету дверей. Мы можем, ну, давайте например, примере, вот, вот разный фонд, это одна квартира. Стилистически мы видим, что она э, выдержана, да? Но комнаты абсолютно разные. То есть здесь вот она, пятикомнатная. Это вот детская двух мальчиков. Вот в данном случае... Э, Плинтус белый, я просто даже не помню. То есть здесь э, покрытия разные в каждой, в каждой комнате. В данном случае это встроенный шкаф, э, цвет белый и плинтус белый. Белый, у нас всегда потолок, поддержку белому потолку, всегда можно использовать белый плинтус, в принципе, в любом стиле. Дальше листаем. Так. Спальня. Но здесь мы, наверное, пошли по пути, тоже. Это другая бактерия. Мы сейчас именно по этой пройдем. Мы можем, в принципе, отталкиваться от цвета вереи. Да, в принципе, есть. можем. Это, это будет более дизайнерское фигуры. решение, более смелое, потому что самый э, житейский бытовой вариант – это подобрать… Помните, раньше мы всегда мы спрашивали, а у ламината есть родной плинтус? То есть это характеризовало ламинат или э, там, паркетную доску как э, доской и материалом более высокого уровня. Это в данном случае не так. Потом сейчас вот стыковочные элементы очень важную роль играют, знаете, да, то есть вот, вот эти вот переходы ламината и плитки, то есть там уже нужны квикстеп, всевозможные будут вот лучше всего, всего, на сегодняшний день работают порожки квикстеп, то есть они универсальные, от разноуровневых до одноуровневых, вот они у нас нет показать, да, на полу сейчас такого интересного в следующий раз. Хорошо. Ну, ну, пригласите чаепитие. Да, да тоже... ну то есть а вы если мы стелим да, напольное покрытие, как ламинат, замковое, да, надо прекрасно понимать, что на стыке с плиткой у нас всегда будет какой-то порог, потому что вот некоторые говорят, что там что-то можно поставить, плитка узкая, нет, ламинат, все, что стелится замковым, напольное покрытие любое замковое, оно сужается, и расширяется от центра комнаты и к центру комнаты. Реально видели на объектах, очень большой опыт, когда у человека ламинат поднимался на полметра от пола. В комнате заходим, да. а он вот так, вот так вот стоит, вот, вот это вот эта комната. Вот в этой комнате. Ну, стяжка не высохла, строители положили ламинат, не положили гидроизоляцию. Здесь с вами пол, вы помните, который вздулся, это был ламинат перга, рекламации, там строители не подложили, не выдержали... Слои, пирог вот этот а, строительный. да? да я, то есть это вот наш с вами, ну, да, лет года четыре назад. А, вот да, валяции, да, да, да, да, да. А вот плинтуса, там? Не Она не идет два, два сорок, два пятьдесят. Есть специальные элементы, но в основном... Не, не, не, а элементы это... идут в основном к пластику. На стыке плинтус, если это белый, всегда плинтус стыкуется, зарезается. Мастерство. Некрасиво, работа не нет, это зависит от мастерства строителей. Это изначально ровность кварти... поверхности стен должны снивелированы быть таким образом, что выдержаны все прямые углы вертикали, горизонтали. Это происходит только в тех помещениях, где не выдержан температурно-влажностный режим. где Это как полы.